Привет тем, кто любит чай с молоком и без сахара и сахаром. А, хорошо, сейчас я расскажу вам о одном еще нашем продукте, воронка продаж. Что это такое? Часто меня мои друзья, управленцы, директора спрашивают, а, Саша, как принимать решения на основе там, данных по маркетингу, по, как, какие бюджеты, куда сколько денег вкладывать, как ты это делаешь? А, я такой немного задрог, я люблю прозрачность. Что это значит? Мне важно понимать, куда, какую копейку я вложил и сколько я с этого заработал. Вот не меньше. Мне кажется, если вы понимаете меньше, например, там, сколько мы звонков получили, либо сколько было переходов на сайт, это прям грустно. Тогда и грустнее. Что это значит? Мы выстраиваем систему у себя у нас она работает и для клиентов таким образом, что мы четко понимаем, какое количество денег зашло с конкретного ключевого слова контекстной рекламы, с конкретного вот, с конкретного флайера. Это делается за счет подмены кодов и номеров. И многие скажут, да, мы это слышали уже, это не ново, да, это не ново. Я уже три года об этом провожу семинары, и мы это делаем.